Строительные работы на улице Цветокшня, где с начала декабря ведется реконструкция трамвайных путей, фрагменты трамвайного маршрута номер 3, идут по графику. Активная зона строительства переместилась с кольца у Далгоповской крепости, где уже уложены рельсы и установлены столбы для контактной сети, ближе к центру, к пересечению с улицами Балу и вен -Ибес. В настоящий момент самая сложная задача для строителей заключается в создании водяной камеры для коммуникаций в непосредственной близости от перекрестка. Это может занять еще около двух недель, после чего будет решаться вопрос о постепенном строительстве кольца кругового движения. Для координации этих действий ведется активный диалог с управлением коммунального хозяйства Даугупилса. На другом отрезке дороги, от улицы Спорта до улицы Кандавас, пока решается задача по созданию нового асфальтового покрытия, поэтому демонтаж старых трамвайных путей пройдет чуть позже. Этот участок, так же как и перекресток улиц Вены и Баскетокшня, будет оставаться перекрытым до 7 мая. Водителей призывают соблюдать установленные знаки организации дорожного движения, особенно учитывая факт работы тяжелой строительной техники. Нестабильные погодные условия негативно сказываются на проведении разных видов работ, но пока строителям удается поддерживать хороший темп реализации. Согласно договору, реконструкция трамвайных путей должна быть завершена к концу августа-началу сентября этого года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугаповской городской думы.